Всем доброго времени суток. История, которую я вам расскажу, произошла почти ровно год назад. В обычный февральский день, когда я был на работе, мне пишет девушка, а возможно и не девушка, так как страничка была фейковая, с предложением купить мой канал. Привет, хотела бы купить твой канал. Привет, зачем? Для себя, развивать. 28 тысяч рублей, нет времени. Очень уж подозрительное предложение. Я расспрашиваю ее, зачем ей чужой канал? Я смысла не понимаю. Канал привязан к личному бренду блогера. Зачем тебе чужая аудитория, которая подписывалась на совершенно другого человека? Без разницы. С этим решу. Решит она. Сразу видно дилетанта в YouTube блогинге ха Ха-ха-ха. Решу. Уже по ответам понятно, что это мошенница, которая тупо хочет отжать у меня канал. О том, как, речь пойдет дальше. Но я решаю поиграть с ней и потроллить. Набиваю цену, ссылаясь на то, что этот канал мне очень дорог. Ну блин, мне дорог этот канал. Канал, пжа Сколько отдашь? 35 тысяч. Мало. 50? Я 5 лет им занимаюсь. Ты серьезно или сейчас шутишь? Ну мало или что, не пойму. Ну точно прям полтос готова отдать. 45, Go. Разумеется, никакой разумный человек не купит мой полуживой канал с 10к аудитории за 50к. Уж тут-то несложно догадаться, что я общаюсь с мошенником. Ну хорошо, тебе нужен логин и пароль от гугла? Вообще нет, мне не нужна почта. На ютубе можно передать только канал. Твоя почта останется у тебя. Каким образом? Нужно передать права основного владельца на канале. Они передаются 24 часа. Чтобы передать основного, сначала нужно выдать обычного владельца то есть совладельца. Предлагаю так: даешь совладельца, кидаю деньги. Дамочка предлагает сразу же дать ей статус владельца, уверяя, что мой статус основного владельца не позволит ей кинуть меня. Однако это не так. Угнать канал можно и со статусом обычного владельца. У меня есть коллеги, которые уже обожглись так. Блять, у меня спиздили аккаунт. Куда писать, чтобы вернуть? Называется «Поспешишь, людей насмешишь». Та фейк похоже, Я сам виноват. Нужно было предоплату требовать. Если что, у него не покупайте и не продавайте. Зато теперь в механике разобрался. Я его админом сделал и поставил роль владелец. У меня была роль основной владелец. Он взял просто и убрал меня. Там сейчас лого другое. Разумеется, я ничего передавать не собираюсь, но мне интересно, как сделка будет проходить дальше. Я делаю вид, что пытаюсь разобраться в технических вопросах. В какой раздел надо зайти? Добавить или удалить администратора? А где он находится? Ссылка же, все же кинула, вот тут глянь. Как бы подтверждая серьезность своих намерений, я кидаю номер карты и продолжаю играть дурачка. Номер карты. Ау, что делать? Что выбрать? Администратор? Владелец. Это совладелец. Погоди, как владелец может быть совладельцем? Наверное, все-таки администратор. На второй почте протест. Я знаю, что говорю. Владелец это и есть совладелец. Когда выдаешь владельца, тебя выделяет как основного. Я говорю, если мне не веришь, выдай владельца на свою вторую почту. У меня нет второй почты и неохота ее заводить. Ну тогда поверь на слова. На слова ей поверить. Ха-ха-ха. Вот тут я решаю слить мошенницу окончательно, установив единственное, но важное условие передачи аккаунта. Я запрашиваю небольшую сумму денег для гарантии безопасности сделки. Ну, на слова я поверить тоже не могу. Предлагаю так. Ты мне сейчас кидаешь на карту 1000 рублей. Так, алло. Если все приходит, то я делаю тебя владельцем. Я тут же всю сумму кидаю. По рукам? Жду приглашения. В течение минуты вся сумма у тебя. Приглашай. От моих условий мошенница, конечно, отказывается, но смотрим, что будет дальше. Скажи, тебе нужен канал? Да. Так в чем проблема? Тысячу кидаешь. В том, что ты кинуть пытаешься. Так вот, в чем и прикол. Потом все остальное. Лол, я тебе и так всю сумму кидаю, на 24 часа раньше, чем я получаю канал. И тебя это не устраивает. ха ха ха ха, -ха. Это все смахивает на наеб. Пожалуй, откажусь, ибо я и так кидаю деньги, в течение минуты они уже у тебя. А тебя это даже не устраивает, хотя сначала согласился, а сейчас какие-то условия ставишь. Ты представляешь сколько? Я ставлю условия как владелец канала. Мне зачем тебя кидать-то? Я медийная личность. Разные люди бывают. Ты ознакомился с условиями передачи и согласился. И теперь ты говоришь это. Я понимаю. Я ссылаюсь на свою медийность как на гарантию честной сделки, но мошенница так работать не хочет. Я уже почти смиряюсь со своим поражением и готовлюсь раскрыться и сказать «до свидания», но все же продолжаю общение с мошенницей. Главное – убедить ее в том, что я лох, и тем самым усыпить бдительность преступницы. Какова твоя цена? 50к. И одну пятидесятую этой суммы ты не можешь скинуть? Я серьезно говорю, я сейчас в пути. Могла бы скинуть. Можешь? Хз, кидаловом пахнет. Давай дома будешь? Скину. В тот момент я реально шел с работы домой и в качестве пруфов записывал голосовухи и скидывал фоточки с улицы, чтобы втереться к этой бабе в доверие. Ну и делал вид, как же я возмущен, что меня считают кидалой. Хорошо, что значит Кидалово? Ты, наверное, знаешь, кому пишешь, если выбираешь канал. Если бы я был каким-то подозрительным типом, ты бы даже не написала, согласна? Я у компа. Угу. Кидай карту. То есть давай обсудим, а то я отправлю и ты новые условия выставишь. Кидаю 1К и ты даешь владельца. Тот, что совладелец. Да, все правильно. Потом накидываю 49 и ставишь передачу основного. Чтобы еще больше усыпить бдительность этой телки, я переспрашиваю, как передать права владельца. Смотрим дальше. Скажи пока, как тебя добавить и скрин скинь, окей? Перевела, проверяй. Она попадается на мой крючок и переводит косарь. Проверяю перевоз в приложении банка. Не проходит минуты, а ее попка уже начинает подгорать. Эй, что за игнор! Секунду, сейчас проверю. Я уже испугалась. Я уже знаю, куда заходить. Напиши почту. Сейчас я карту проверю. Терпение. Окей, не пропади только. Не пропаду, просто у меня приложение долго грузится. И вот настает момент кульминации всей истории. Окей, жду. Вижу деньги. Жду приглашение. Нет, канал продавать я не собираюсь. Ты гонишь! Пиздец! Ахаха, я тебя наебал. Самое вкусное это наблюдать реакцию тупой обманутой мошенницы. Алло, Go канал! Пиши номер карты. Или ты хочешь, чтобы косарь у меня остался? Я в Ахуе! Согласен! Оставь себе и гордись тем, что наебал девушку, мужик. Удачи. Пока. Пиздец ты, гнида, конечно. Жди, сюрпризы. Я тебе сказал, канал не продается и точка. Где ты, блять, это сказал? Пиши номер карты и решим проблему. Ты потом сказал, что готов продать за 50к. Я не кидала и деньги готов вернуть. И да, разумеется, я не кидала, и получать даже косарь таким путем для меня зашквар, поэтому деньги, конечно, пришлось вернуть. Правильно ли я поступил? Как думаете? Пишите в комментариях. Не трать мое время. После этого наше общение закончилось, и я тупо заблочил мошенницу. К слову, страница ее была фейковой, и в данный момент она уже недоступна. Вижу, но ты меня пиздец расстроил. Сюжетиться тебе на моем канале выйдет. Вот такая вот история, друзья. У меня в запасе еще много веселых и не очень веселых историй про мошенников и лохотронщиков. И я думаю запустить по этому направлению целый формат видосов на этом канале. Так что подписывайтесь, ставьте палец вверх и тыкайте на колокольчик. Будьте бдительны, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.